Россия вместе с Китаем и Индией намерена отобрать у США ключи от Международного валютного фонда. Именно так стоит трактовать с Москвы, Китая и Индии завершить реформу Международного валютного фонда. Это последнее российско-китайское предупреждение Вашингтону. МВФ за время своего существования превратился в главный инструмент неоколониальной политики Запада. Финансовая помощь в обмен на полный контроль над экономикой. Как Международный валютный фонд стал инструментом США? Дело в том, что по уставу МВФ любое решение принимается 85% голосов, но у Штатов есть неснижаемый остаток в размере почти 18%, то есть вечный блокирующий пакет голосов. Именно эту систему и пытается сломать триумвиат Путин-Си-Моди. США и Евросоюз живут в долг. Они не способны закачивать значительные суммы в капитал МВФ. У стран с небольшим долгом и высокими золотовалютными резервами есть колоссальные возможности использовать фонд. Например, для России будет выгодно превратить часть своих портфелей американских и европейских облигаций в квоту в капитале МВФ. Аналогичная ситуация у Китая, Индии, Бразилии, Турции и даже Ирана. Если антиамериканская коалиция захватит контроль над МВФ, то их геополитические цели встанут на повестку дня фонда. Руководителем рабочей группы МВФ по Украине тогда легко может стать россиянин. И он будет диктовать экономическую политику Киева, и тот не сможет отвертеться, так как разрыв отношений с МВФ – немедленная экономическая катастрофа. У Китая, Индии, Бразилии и других стран тоже или есть, или скоро появятся свои Украины. Ясно, что ястребы в США не отдадут контроль за МВФ по-хорошему. Но едва ли лидеры Китая, России и Индии надеются на добрую волю? Важный аспект заключается также в том, что и в западной элите есть серьезные силы, которые требуют, чтобы Вашингтон отдал МВФ. Именно это требование открыто озвучила директор МВФ Кристину Лагард в своей недавней статье. Вот незадача. Струскана, который выступал за то же самое, убрали с помощью горничной, а новый директор МВФ оказался ничуть не лучше. В любом случае, перед США сейчас стоит сложный выбор. Отдать МВФ, а это означает слить Украину, значительную часть Южной и Восточной Европы, часть Латинской Америки и потерять возможность поживиться на новой волне экономического кризиса. Или сохранить контроль над МВФ. Но это значит, что Москва, Пекин и Дели приведут в исполнение свои скрытые угрозы. А именно, начнут активно продвигать свой альтернативный пул валют БРИКС. Очень возможно, что для реализации этой схемы Китаю и России придется показательно подорвать мировую финансовую систему. Часто слышно критика в адрес президента России за осторожность на американском фронте. Ситуация СМВФ хорошая иллюстрация того, что Путин адекватно координирует свои шаги с партнерами по антиамериканской коалиции. В свою очередь, Си и Муди должны учитывать политические и экономические ограничения своих стран. Так получилось, что среди лидеров БРИКС есть лишь один политик с огненным характером президент Бразилии Дильма Русев. Путин, Си и Муди скорее политические удавы. Никто из них не идет на резкое обострение конфликта, предпочитая вежливое, последовательное и почти незаметное удушение противника. Первое. Китай заявил о создании собственного аналога системы межбанковских платежей Свифт. Время ее запуска — конец 2015 года. Конец 2015 года теперь можно считать моментом перехода экономической войны между США и остальным миром в активную фазу. Второе. Путин дал поручение Минфину и Центробанку разработать схему финансирования строительства электростанций в Крыму. Министр энергетики Новак заявил, «Центральный банк в данном случае нам помогает реализовать финансовую сделку с тем, чтобы обеспечить ликвидностью банк-кредитор. Есть поручение ЦБ и Минфину разработать и представить схему финансирования. С учетом возврата процентов по кредитам это порядка 80 миллиардов рублей». По конституции Путин, или Медведев, не имеет права давать поручение ЦБ. ЦБ у нас независимый. Но получается, что уже не совсем. Новок описывает схему. ЦБ дает деньги банку, банк дает деньги российскому предприятию на строительство электростанции в Крыму. Если поручение президента будет выполнено именно в таком ключе, мы получаем то, чего требовали патриоты всех мастей. ЦБ начинает эмиссией финансировать экономическое развитие страны. Это революция. Тихая революция. При этом ставки по ипотечным и агрокредитам будут субсидироваться. Это тоже большой успех. Третье. После одобрения правительством, Центральный банк Казахстана обнародовал план по дедоларизации экономики до конца 2016 года. Основная цель Казахстана – избавиться от макроэкономической нестабильности, которую создает американская валюта. Назарбаев – политик с идеальной интуицией и серьезными связями в Пекине и Москве. Окончательное утверждение курса на дедоларизацию – это четкий сигнал о том, на чьей стороне Казахстан в надвигающейся экономической конфронтации. 4. Президент Путин поручил Центробанку и правительству до 1 сентября определить целесообразность создания валютного союза ЕАС. Новая валюта ЕАС – Алтын или Евраз, может появиться уже в 2016 году. Пятое. Goldman Sachs, один из топовых американских банков, который связывают с Ротшильдами, выпустил рекомендацию покупать российские облигации. Вдумайтесь, американский топовый банк рекомендует покупать облигации страны, чью экономику Обама якобы разорвал в клочья. Шестое. Великобритания заявляет о желании войти в капитал азиатского инфраструктурного инвестиционного банка – международной финансовой структуры, которую Китай основал в качестве замены Всемирного банка. Лондон на глазах всего мира кидает Вашингтон. Реакция Вашингтона напоминает реакцию мужа, который застал свою британскую благоверную в постели с китайским ухажером. Реакция – бешенство. США заявили, что британская инициатива войти в капитал китайского проекта — не лучший способ взаимодействия с развивающейся державой. Под развивающейся державой американский рогоносец подразумевает Китай. При этом Лондон даже не удосужился ответить на претензии Вашингтона. Так что нет никакой тайны, чем занимался и занимается Путин. Путин укрощает Центробанк поддерживает международные контакты и делает все, чтобы Россия вышла в плюсе после горячей фазы глобального экономического конфликта. Пока все идет хорошо. Победа будет за нами. А вы заметили, что рубль стабилизировался? Более того, несмотря на забывание всепропальщиков, слившихся в едином хоре с оппозиционерами, рубль отвязался от нефти и даже растет в периоды падения долларовой цены за бочку марки бренд. Не сбылся прогноз Блумберг о том, что рубль обвалится в феврале, а ведь этот апокалиптический сценарий так яростно пиарили везде, от белоленточных бложиков до солидных экономических изданий вроде РБК. Объяснение происходящему лежит скорее в политологической, чем в экономической плоскости и говорит о том, что существенная часть российской элиты изменила свой курс с прозападного на пророссийский. Фактически мы имеем дело с результатом конфликта между двумя элитными группами — либерал-компродорами, завязанными на Запад элитами, сформированными в 90-е годы, и новыми либералами. Так называемые новые либералы — это чиновники и бизнесмены, которым существующая система в принципе нравится, и которые сильно разочаровались в Западе. Летом 2014 года представители именно этой группы осознали несколько простых истин. Во-первых, мирового экономического пирога на всех не хватит, а те, кто думает, что Запад сохранит и приумножит беглые российские капиталы, глупцы. Любому россиянину, каким бы капиталистом, олигархом, мальтийцем и знатным фартуконосцем он себя не считал, на Западе на роль кабанчика, которого зарежут на первый же Новый год». Во-вторых, у российской экономической элиты и американской экономической элиты есть нерешаемый конфликт. Для выживания США жизненно необходимо ограбить Россию и использовать ее в качестве тарана против Китая. Выживание российской экономической элиты при этом не предусмотрено. То есть их судьба напрямую связана с судьбой России. Что им делать в сложившейся ситуации? Неизбежно оформилась стратегия — доказать свою полезность для страны, заработав право на равных участвовать в политической жизни новой России. Моментом начала отжатия рычага контроля у либерал-компродоров, не успевших понять, что ситуация изменилась кардинально и навсегда, стало решение о введении валютных комиссаров Центробанка и жесткое пресечение массированных спекулятивных операций на валютном рынке. Либеральная пресса взвыла от неожиданности. От Центробанка никто этого не ожидал. Умные олигархи подставили плечо рублю через продажу долларов в критические моменты и начали переводить активы назад в Россию. А после того, как в ЦБ появился новый ответственный за денежно-кредитную политику Дмитрий Тулин, ситуация начала развиваться стремительными темпами. ЦБ вдруг отказался от либерально-компрадорской догмы о том, что Центральный банк отвечает только за инфляцию и риск, а ростом экономики. Эльвира Набиулина. И инфляция больше не является единственным ориентиром в вопросе изменения ключевой ставки Банка России. Теперь таких ориентиров три. По порядку. Курсовая стабильность, инфляционное таргетирование, поддержка экономики это уже слом парадигмы. ЦБ дважды снизил ставку и гарантированно будет ее снижать дальше. Сейчас, доказав на практике, что новые либералы лучше владеют ситуацией, чем либерал-компрадоры, между этими группами начались публичные разборки. Одним из главных театров военных действий стала Московская биржа, которая сыграла свою негативную роль в спекулятивной атаке на рубль Для начала с Московской биржи был уволен руководитель срочного рынка господин Сульжик, гражданин США, Украины, а также большой фанат Майдана и Джона Маккейна. После его ухода биржа буквально за полтора месяца запустила фьючерс на пару рубль-юань, который до этого моржился в проекте больше года. Следующим этапом наведения порядка стало введение на бирже стоп крана который бы позволял Центробанку приостанавливать торги в ситуациях резких колебаний валюты. Московская биржа уже выбросила белый флаг и согласилась выполнить требования Центробанка, несмотря на то, что Минфин выказывает свое недовольство. Причем Центробанк в данном случае выступает сугубо патриотических, можно даже сказать, государственных позиций. Шесть месяцев назад, в это бы никто не поверил. А сегодня это реальность. Правила игры поменялись. И они будут продолжать меняться в правильную сторону. Личное появление Путина на форме РСПП можно в некоторой степени считать признаком того, что усилия новых либералов не остались незамеченными. Президент намекнул на то, что процентную ставку нужно снижать. И даже провел блиц-агитацию в плане убеждения тех, кто еще не перевел свои капиталы на родину. Там поступает так, я бы сказал, несколько тревожная информация из некоторых стран что у нас складывается впечатление, что могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в России. А это может быть связано с ограничениями использования этих капиталов, которые находятся на странах юрисдикциях. Просто имейте это в виду. Российской экономической элите посланы очень недвусмысленные сигналы. Причем как из России, так и из Запада. У тех, кто эти сигналы готов воспринять, еще есть возможность вернуть капиталы на родину и начать работать на благо страны. Остальных ждет туманный Альбион и скоропостижная кончина в собственном душе. Вызывают изумление, настойчивость, с которой американское радио «Свобода» и примкнувшие к нему либеральные СМИ раз за разом списывают со счетов Владимира Путина, объявляют его жертвой дворцового переворота или послушной марионеткой неких силовиков, которые невидимым образом захватили в стране власть. Перед западными политтехнологами поставлена задача – в публичном восприятии нужно отсечь имидж сегодняшнего Путина от всего того багажа положительного опыта, который он накопил за эти годы. Западные политехнологи, которые работают по России, прочитали всего две книги – «Методичку Джина Шарпа» и «Сборник Виктора Пелевина». Оттого и получается странное сочетание. С одной стороны, Путина устраивают символические похороны, а с другой стороны, народ пытается убедить в том, что царь-то не настоящий. Конечной целью таких вбросов и слухов является создание у жителей страны ощущения, что они ни на что не влияют – что власть и политика — это где-то там далеко и происходит без них. А вот когда будет достигнут нужный уровень отстраненности народа от власти, для Запада может появиться окно возможностей, чтобы эту власть взять. Запад будет пытаться сделать так, чтобы граждане вместо поддержки государства сидели бы в интернете и перед телевизором, лениво обсуждая, кто сейчас побеждает — ставленники Рокфеллеров или Наймиты Ротшильдов. Американские политтехнологи как бы говорят россиянам «Окей, вас не удалось привлечь для того, чтобы вы помогли нам убрать Путина? Тогда хотя бы не мешайте нам убрать Путина, он все равно не настоящий и ничего не решает. Причина нынешнего глобального конфликта между англосаксонской цивилизацией и остальным миром является в первую очередь идеологической и лишь потом экономической. Что связывает Владимира Путина и Си Цзиньпина? Они, последние лидеры крупных держав, которые объединяют в себе формальную власть и власть реальную. Чтобы увидеть тех, кто реально руководит Россией, достаточно посмотреть на заседание Совета Безопасности. Чтобы увидеть тех, кто реально руководит КНР, достаточно посмотреть на коллективное фото ЦК Коммунистической партии Китая. А вот чтобы увидеть, кто реально рулит США, вам не поможет пропуск на заседания Конгресса, Сената или администрации Обамы. Чтобы увидеть представителей тех, кто реально управляет Западом, придется пробраться на закрытое заседание трехсторонней комиссии или Совета по международным отношениям. Мы вряд ли когда-либо узнаем точный поименный состав тех, кто реально управляет англосаксонской цивилизацией. Мировые политические элиты сейчас разделяются не по принципу отношения к частной собственности на орудия производства и не по принципу приверженности индустриальной или финансовой модели развития экономики. Их разделяет гораздо более фундаментальный вопрос – кем являются граждане для политической элиты? Англосаксы дают четкий ответ – граждане – это зрители, политика – это шоу, элита – это закрытая каста режиссеров шоу, на которое зрители не могут и не должны влиять. Власти более старых и более мудрых цивилизаций, русской и китайской, знают на собственном опыте, что попытка превращения власти в закрытую касту – рецепт для катастрофы и для самих правителей, и для их стран. В 90-е Россия пережила особенно острый период политики в стиле шоу, когда страной реально управляла семибанкирщина, и мы до сих пор разгребаем последствия. У нас появилось несколько поколений профессионалов в политической и медийной сфере, свято верящих в то, что другой политики, кроме шоу для плепса просто не бывает. До прихода в администрацию президента Вячеслава Володина российские политтехнологи практически делали свою жизнь по Пелевину. И старая политтусовка ненавидит Володина как раз за то, что он отобрал у них статус режиссера в политической жизни. Сейчас очевидно, что Россия, как и Китай, срочно выстраивает лифты для того, чтобы вывести в политику неравнодушных людей из всех социальных групп. Процесс идет трудно, но однозначно движется вперед ведомой политической волей лидеров стран и объективным запросом общества. Национализация элита, о которой так много говорят, происходит не только и не столько за счет возвращения капиталов из офшоров в Россию, а за счет введения в политическую жизнь новых, свежих, сильных и целеустремленных россиян. Это очень серьезный процесс, без которого невозможно развитие общества и государства. Именно поэтому американцы будут любой ценой, месяц за месяцем, пост за постом, лайк за ретвитом, вдалбливать нам идею о том, что вся официальная власть в России фальшивая. Что президент заменен двойником, разбит параличом или находится под контролем учистов, Что страной управляют анонимные силовики, ставленники, ротшильды или кланы. Когда видно, что кто-то пытается убедить вас, что в стране произошел тихий переворот, знайте, перед вами, во-первых, лжец, а во-вторых, враг. Они пытаются создать и навязать нам свою фальшивую реальность, чтобы мы начали сомневаться, а значит, остановились. Наши враги в отчаянии, что, несмотря ни на что, наша страна жива и набирается сил. Ее президент здоров, а его команда работает на полную мощность. Если наши враги не смогут убедить нас сделать какую-то огромную глупость, то у нас впереди замечательное будущее. А значит, без глупостей. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода и на то, как оппозиционеры мечтают о том, что проклятому режиму придет конец из-за низкой цены на нефть. Наши оппозиционеры, независимо от национальности и наличия грин-карты, все равно в душе ширые укры. А значит для них неизбежно превращение надежд на перемогу в осознание очередной зрады. Вот об этом мы и поговорим, ибо сейчас Кремль реализовал извечную украинскую мечту. Можно ничего не делать, а нефть все равно будет расти. Это даже круче, чем самонаводящиеся вареники. Чтобы понять диспозицию на нефтяном рынке, нужно учитывать, что единого мирового рынка нефти не существует. Суть маневра, с помощью которого Саудовская Аравия обвалила цены на нефть, сводится к установлению перманентной скидки по отношению к ценам, которые американские и транснациональные компании предлагают в Азии. Если изложить очень грубо, получается, что арабы открыли нефтяной вентиль на максимум и сказали азиатским покупателям, мы будем вам продавать по любой цене, которую предложат американцы, минус 1 доллар. В этих условиях американские и транснациональные нефтяные компании начали резко терять рынок Азии и были вынуждены продавать нефть на главном и самом емком нефтяном рынке планеты США, где и так переизбыток производства сланцевой нефти. Это привело к резкому падению цен на нефть везде в мире. Важнейший момент. Сланцевая нефть фактически заперта в США по логическим причинам. Ее просто невозможно вывести в значительном объеме, для этого нет инфраструктуры. Вот и получается картина маслом. Традиционные нефтяные компании душат сланцевые нефтяные компании, так как у традиционных компаний болевой порог значительно выше, а минимальная цена рентабельности добычи значительно ниже. Зачем это нужно Саудовской Аравии? Смерть производителей сланцевой нефти приведет к тому, что с рынка исчезнет значительное количество нефти, и это в будущем обеспечит очень высокие цены на очень длительный период времени. Есть некоторое количество либеральных сектантов, которые верят, что как только цены снова поднимутся, то в сланцевую добычу США снова потекут колоссальные деньги не потекут. Никто не захочет инвестировать в проекты, которые шейхи могут прикончить одним движением руки. Опыт банкротств сланцевых компаний, которые уже начались, будет очень и очень болезненным напоминанием о том, что в сланцевую нефть инвестировать нельзя. Вал банкротств сланцевых компаний, которые мы увидим этой осенью, и резкий рост цен, собственно, как раз то, чего добивается Саудовская Аравия. Нам от этого только плюсы. Ситуация в Йемене может сильно изменить вышеизложенный сценарий. Настоящая ставка в этой партии – восточная провинция. Саудовской Аравии. Там находится неспокойное швидское население и главные нефтяные ресурсы страны. Если там сильно рванет, на следующий день нефть будет стоить 90 долларов, а через неделю 120. Если смотреть на вещи прагматично, то нас более чем устроят оба варианта развития событий. Если саудиты спокойно закончат удушение американского сланца, то потом мы вместе насладимся ростом цен. Если Аравийский полуостров погрузится в кровавую войну, которая спровоцирует в этом регионе долгосрочный хаос и подорвет нефтяную инфраструктуру региона, у нас тоже нет причин да, в этом сценарии американский сланец выживет, но рост цен на нефть позволит нам комфортно продолжать противостояние с США. Даже возможное снятие санкций с Ирана не сможет блокировать рост цен на нефть. В интервью американскому каналу CNBC управляющий директор JBC Energy Йоханнес Беннини отметил, за год с момента гипотетического подписания мирного договора и снятия санкций с Ирана реальный объем предложения иранской нефти на мировой рынок увеличится лишь на 300 тысяч баррелей в сутки. Для бюджета Ирана это очень много, но для мирового Рынка. Это капля в море. Приятно видеть, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе на нефтяном фронте у нас есть серьезные причины для оптимизма. Даже американцы понимают, что сланцевым компаниям не жить. Весь вопрос в том, что и когда их прикончит. Последний доклад консультативного совета при Министерстве энергетики США указывает на то, что сланцевый бум в любом случае закончится в начале следующего десятилетия. И США уже сейчас нужно начинать развивать проекты в Арктике, несмотря на низкие цены на нефть. Из этого доклада нужно сделать два вывода. Во-первых, США что цены на нефть неизбежно вырастут, причем так сильно, что это сделает рентабельными невероятно дорогие арктические проекты. Во-вторых, когда Путин тратит миллиарды рублей на военную группировку в Арктике и на военные учения в Арктике, он не бряцает оружием, как говорят наши либералы. Он защищает наше будущее, защищает наш статус энергетической сверхдержавы и уже сегодня строит фундамент для нашей экономической мощи на будущее. Все у нас получится. На нашей стороне играет настоящий мастер геополитических шахм. Который все планирует на много лет вперед Из-за этого и мечтают грантоеды и американские ястребы Чтобы он просто исчез, заболел или был смещен Майданом Не дождутся Пришло время Арктики Арктика — огромный и труднодоступный район, но исторически многие труднодоступные территории на Земле богаты ресурсами, стимулирующими государственную экспансию. Так было и с территориями Панадского перешейка, и Аравийским полуостровом, и Аляской. Арктика — это не только бесконечные водные территории, но и богатства, скрытые в недрах материка и на шельфе. Исторически сложилась ситуация, закрепленная в международных документах, что Россия имеет в Арктике самый большой морской сектор. Но именно арктические владения России постоянно порождают новые споры среди наших соседей по Арктике, своими арктическими владениями, недовольна то Дания, то США, то Канада. Официально все зоны разграничены и закреплены за странами-участниками Арктического бассейна в Конвенции о международном морском праве от 1982 года. С 1991 года все проблемы в Арктике курируют Арктический совет под эгидой ООН. С учетом репутации наших западных партнеров в исполнении международных законов возникает вопрос, сможет ли Россия извлечь всю выгоду из положенных ей арктических территорий. Давайте разберемся, какие плюсы имеет Арктика для России. Первое. Огромная береговая линия. Второе. Большое количество изведанных и неизведанных природных месторождений, включая нефтегазовые. Третье. Полный контроль над морскими путями из Европы в Азию через Северный Ледовитый океан. А каковы минусы? Первое. Суровый климат прибрежных территорий. Вечная мерзлота, тундра, резкая смена температур. Второе — слабая развитость судоходства и портового обеспечения, из-за чего арктические территории мало освоены. Что же тогда нужно делать, чтобы использовать весь потенциал региона? Дело за малым. Нужно полностью переориентировать всю нашу внешнюю политику. Судите сами, Россия имеет самую большую береговую линию в мире – 38,5 тысяч километров. И при таких задатках мы занимаем по морским перевозкам далеко не первое место. При этом, благодаря нашей территории и огромной береговой линии, на Западе мы в перспективе имеем крупных торговых партнеров через моря в Арктике. И на Востоке мы имеем все тех же западных партнеров. По сути, Запад окружает Россию со всех сторон, так почему бы не использовать свои возможности? Для этого необходимо сделать всего две вещи. Первое – создать постоянные круглогодичные порты по всему северному побережью. И второе – обеспечить круглогодичное судоходство. С судоходством проблемы могут возникнуть только финансовые, и их можно решить. А вот строительство портов – это задача на много лет вперед. На данный момент у России работающих круглогодичных портов на севере всего несколько. Это Мурманск, Северодвинск, Дудинка и Анадырь. Это ничтожно мало. Вы спросите, зачем нужны крупные порты на севере? Порты нужны, чтобы перевозить ресурсы, материалы и все необходимое для жизни. Морские перевозки самые дешевые. Обслуживать их проще, чем железные дороги, воздушный транспорт или трубопроводы. При этом нет смысла создавать порты, если заниматься лишь экспортом ресурсов. Имея в Арктике запасы углеводородов, можно и нужно извлекать из них сверхприбыль. Но продажи сырой нефти получить сверхприбыль невозможно. Нужно иметь в виду, что российская нефть в Арктике значительно превосходит по качеству нефти нефть марки Brent. Это значит, что рядом с будущими портами нужно строить нефтеперерабатывающие заводы. Их стоит размещать либо на западной береговой арктической линии от Карских ворот, либо на Чокотском полуострове. На данный момент Россия полностью контролирует проход через Арктику по морю через Северный морской путь. Этот путь позволит поставлять качественное сырье потребителям прямо с места добычи, без каких-либо пошлин и тарифов, как это делают западные компании через Суэцкий или Панамский каналы. Иными словами, один арктический проект может стать для России основным источником доходов и эффективнейшим инструментом для решения геополитических задач. Россия исторически одерживала самые крупные победы на суше. Но пришло время готовиться к новой битве. Битве за наше будущее в качестве великой морской державы. Ключи к победе в наших руках.